Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня хотелось бы снова затронуть Виктора Григорьевича Кокющика. Но не в плане физики или формы Земли. Нет. Дело в том, что на канале Виктора Григорьевича буквально недавно там ответы на вопросы был ролик, научный трибунал канал называется. Один из вопросов был как раз о том, что человек входит в противоречие, в конфликт с властью. И что, как на это реагировать, что он думает по этому поводу. И вот здесь в суждениях Виктора Григорьевича появились опасные нотки. Опасные. Не он единственный, конечно, но то, что человек, который себя называет ученым, физиком, ну, с логическим аппаратом мышления, складом мышления, да, высказывает определенные вещи подобного характера, ну, это не просто странно, это опасно. А говорит он следующее, что человек который беспричинно кидается на власть, он быдло. Далее он э, говорит даже, что просто, беспричинно, э, даже не беспричинно, а просто кидается на власть, то он, скорее всего, быдло. Э, он немножко вот так, э, как бы и обтекаемо с одной стороны говорит, но с другой стороны мы увидим с вами, что это абсолютно необтекаемо, обтекаемо. Точнее, ну, не, не абсолютно, а ну, видно, что это не, не необтекаемо. Что же меня здесь насторожило, да, что я считаю опасным? Ну, во-первых, что значит беспричинно кидаться? Ну, он потом говорит даже, даже не на власть, а даже вот когда человек агрессивно ведет себя, беспричинно кидается на других людей, вот, что он быдло, вот, такое поведение. Беспричинно, ну, возможно, правильно сказать, по причинам нам неизвестных, нам невидимых, непонятных. Возможно, скорее всего, этот человек болен. Даже у больного человека есть причины. Но они настолько искажены, у него настолько вот эти инграммы в мозгу сидят, да, неадекватная реакция на внешние, так скажем, раздражители, что он вот так реагирует. И такого человека надо лечить. Он не быдло, он больной человек. Его нужно изолировать и лечить. Но у Виктора этот вариант совершенно не рассматривает. Теперь, предположим, что этот человек не без причины кидается на власть. Что у нас власть? Ну, государство, власть, да, это аппарат принуждения в первую очередь, репрессивный аппарат, правильно? И это он нападает первый, а человек в данном случае защищается. Потому что причин нападать на государство просто так, да, на аппарат у человека их просто нет априори. Откуда они возьмутся, если в его сторону государство, ну, как бы первое не нападает. Вот эти вот репрессивные методы в его сторону не начинают закручивать гайки и используют. Ну, назовите мне, если сможете, было бы даже интересно, я вот пробовал, рассуждал как бы сам сам собой, да, и не находил у человека причин. Кидаться на власть вот просто так, вот ни с того ни с сего вдруг. А вот у власти, оно как репрессивный аппарат, оно, оно принимает законы определенные, правильно? Вот. То есть с его стороны, в первую очередь, насилие в отношении людей возникает. И что мы здесь видим? Получается, защищать себя – это быдло, это быть быдлом. Ну, то есть, надо быть толерантным, получается, по котющику. То есть, вот гопник, да, у вас хочет деньги отнять или что-то, ну, не знаю, машину, мотоцикл, просто вас раздеть, кроссовки, как вот в 90-х, да, раздевали людей, отнять, бизнес отжать. Вы должны толерантненько так ему все отдать, потому что защищаясь вы быдло. Вот так. Но это еще не все. Это еще не все. Это только эм, первая часть. Мы посмотрим на это гораздо-гораздо поглубже. Далее Катющик утверждает, что это естественное состояние человека, оказывается. Что благодаря этому человечество выжило, что это естественно. А это уже, простите, откровенная ложь. Но ну, представляете, если бы люди да, при встрече без причины друг друга калашматили, бросались бы и друг на друга, что бы случилось? Давайте вспомним фильм Горец. Что они там делали вечно живущие по отношению друг к другу? Рубили головы. Ну, такое у них правило было, да? Вот. Что выживет только один. Вот так. То есть вот при встрече они должны были вступить в схватку, и кто-то должен умереть, без головы остаться. Ну вот где здесь логика? Может тут вот, быть логика? Нет, это откровенная ложь. Это никак в выживаемости не способствует такое поведение То есть это откровенная ложь со стороны котющика Это вторая часть Третья будет уже как раз опасная Дело в том, что быдло да, Это вообще-то скот так называли Скот Животный скот И вспоминая отряд 731 Кто не знает, посмотрите Японский по отношению к китайцам проводил опыты когда живых людей там обваривали кипятком прям живых людей вот. различные болезни прививали в холод могли облить водой холодный в холод там на ветер выставляли там но ну, это только самое такое наверное легкое и там никто не выживал то есть если ты в одном эксперименте выжил на тебя поставят второй эксперимент то есть вот такого что выжил значит все тебя отпускали там такого нет ты не можешь там выжить, в принципе. И вот эти экспериментаторы, даже сами, сами, им было сложно, они там, ну понятно, у них психа не удерживала. И что их заставляли? Их заставляли расчеловечивать людей, называть их бревнами. Это бревно, это не человек. Они их расчеловечивали. Что сегодня делает Виктор Григорьевич, называя человека быдлом. Он просто расчеловечивает, Чтоб людям было проще, ну, других людей, так скажем, репрессировать, да? То есть здесь я какой склад ума вижу у Виктора Григорьевича? Ну, это мне напоминает, это мое мнение, мое оценочное суждение, это я сразу говорю, вот, я не навязываю, просто я так думаю, что он, видимо, ему близко очень индусская система, вот эта вот, да, кастовая, то есть он как бы кшатри, да, ученый, а брахманы там ученые, помню, да, там, все остальные там рудры, там, неприкасаемые, там шудры, плохо с незнаком но там, короче, есть войны, каста воинов, каста ученых, соответственно, ну, и дальше там каста вот таких людей, так называемых простолюдинов, и там дальше уже неприкасаем Вот это покатющик, мы, ну, видимо, это близко. То есть, что бы там ни сделали вот эти вот ученые или воня, да, все остальные должны это толерантненько стерпеть и никуда не соваться. Вот так Виктору Григорьевичу было бы очень удобно. И вот я считаю, что это как раз очень опасные нотки, тенденции в риторике Виктора Григорьевича в его осуждениях. И, в общем-то, его фанатам нужно это как-то вот принять к сведению, вот, кто ну, песенки там сочиняет Катюшик, веселый человек. Вот такой он, веселый человек. Человек я взял и расчеловечил, назвав его быдлом. Вот такое вот веселье. Ну, на этом автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Всего доброго, до следующего видео.